Я хочу вам напомнить, дорогой мой Дионис, что никакая система не существует ради вас. Никакая. Даже, даже система ваших собственных внутренних клеток, она тоже живет не ради вас. И устраивать договор с вами, система, которая галактиками вращает, ради того, чтобы вы развивались, и от этого ей будет как бы хорошо, ну, надо иметь, наверное, какие-то очень весомые и понятные отражения подобному утверждению. Потому что в противном случае у нас с вами получится Паула Коэльо. Но эта функция, к сожалению, уже занята. А система два раза не повторяется, всегда нужно что-то новое. Поэтому подумайте, пожалуйста, о неделе, которую вы прожили, Оксана. Еще раз, поднимитесь над всем, что вы знаете. Поднимитесь глазами, посмотрите, из сифиры Китер. Оттуда посмотрите глазами на все произошедшее, на свои константы, на весь путь по малым арканам от двоек до шестерок, все эпизоды Взаимодействие с окружающим миром, с реальностью отражений с этой позиции смотрите, с высока смотрите, сверху смотрите, сверху видно лучше. Попробуйте распознать эту схему связей, схему контактов, схему взаимодействий, ваших эмоциональных реакций, ваших побед, ваших поражений, вследствие или после таких реакций. И попробуйте увидеть в этом систему, отказавшись, что система существует только в вашей голове и только ради вас. Это общий движок, в котором живут все сейчас работающий в этой реальности. Виртуальная она, реальная она, не имеет никакого значения, мы проявлены в ней и обязаны здесь проявлением своим что-то изменить, что-то утвердить, что-то разломать, что-то убить, что-то возродить, у каждого свое. Но никогда никакая система даже та, которая позиционирует себя как самая гуманная, никогда не живет ради одного маленького элемента. Потому что таких элементов у нее миллиарды. Она учитывает присутствие каждого, но для системы никакой элемент, самый высокий иерархический, самый низкий иерархический, не является тот, которому служат все. Для системы. Люди могут видеть это иначе, а система нет. Потому что если она так начнет думать, это начало ее конца. А любая система хочет жить и победить, естественно. Пересмотрите, пожалуйста, вот с этой позиции все свои результаты. Нужно понимать, что вам предложили. Потому что вы вольны на этом этапе сказать не хочу и работать с другими каналами, а значит, соответственно, на другой договор. Но сейчас каналы, которые проявлены в вас, по договору с этой реальностью, с этой схемой, вот с этим древом Сифирот, чтобы оно... Да, ну вот такой движок, да, вот такой движок, негуманный. Игдрасиль гуманнее, это живое древо, а это система искусственная. Это искусственный интеллект, выражаясь сегодняшним языком сегодняшней моды развития пространства. Ваши силы в этом искусственном интеллекте проявляются таким вот образом, таким способом, и не могут, возможно, пока или еще, или уже проявиться способом иным. Соответственно, работая их представителем, их отражением своих сил, своих богов. Вы должны учитывать эту особенность и, конечно, понимая, что если нужно другое, другой уровень представительства, то именно этим вы и будете заниматься. Но так, чтобы вас система, это древо, не отвергла, чтобы оно согласилось с вашими условиями не начало вас уничтожать после первой же попытки утвердить право своего бога больше, чем оно у него в алгоритмах прописано. Эти алгоритмы надо исправлять, надо переписывать эти алгоритмы. Официально ли лицензионной покупкой, хакерским ли внедрением. уж кому как. Но мы прошли долгий путь по миру. Ецира, Брия и Ацилут. Вы познали, как работает эта система. Вы должны видеть, что все, что связано с миром людей, присутствует только в мире Ецира и не поднимается выше сефиры Йесод. То есть вот этот вот маленькие нижние элементы, маленькие каналы. 2, 21 и 19 арканов это мир эгрегоров, мир людей и мир явленных религий, имеющих сегодня здесь присутствие. Это вот этот маленький сектор. И посмотрите, какая сверху дикая настройка, которая работает для того, чтобы этот сектор работал согласно ожиданиям. А значит, соответственно, этот сектор это отражение, это не реальность. Я познакомила вас с реальностью. Не убегайте в отражение, вы там погибнете. Потому что по отражению нельзя судить о реальности. Но живя только в отражении, у вас не будет другой возможности судить о реальности, кроме как по отражению. Не опускайтесь. Не опускайтесь, вы познали, что такое настоящее. если не то, по крайней мере, ее предпосылки. У вас есть чем сравнить. В отражениях всегда жить проще, потому что они ни к чему не обязывают. Но как только ты поднимаешься над отражением, обязательства возникают само собой. Так что, милый Дионис, подумайте. Сейчас у вас есть возможность свое дионисийство сделать более сильным. И пройдите еще раз хотя бы мысленно путь с двоек. И помните, никогда не ограничивайте своего Диониса в праве устроить вакханалию в любой удобный момент времени. Дионис не должен быть фебом. Он должен уметь быть фебом, но быть им он не должен. Вы зажали себя в тиски и получили эгрегориальный результат. Выходите из оков, Выбивайте себя из футляра, устройте себе ритуальную вакханалию и пройдите этот путь еще раз.